Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Французский танк тяжелый, 10 уровня АМХ 50Б Игрок Вонючий Ветер Что-то бабахи, мне кажется, здесь совсем не место Еще и гриль туда приехал, что за ПТшки Вон, у противника нормальные два гриля на левом фланге, там на зеленке Правда, тоже там. Я смотрю. Как минимум один гриль уже шотный успел где-то выхватить. И Бац в ангар. Счет 2-1. То ли люди привыкли играть на тяжелых танках, потом вдруг решил выкачать ПТшку и едет на позицию туда, где тяжелые танки. Ну или с броней. Да, средние, которые могут танковать там играют. А тут. Сразу три, по-моему, там еще один гриль был. А, нет. Ну да, два гриля, а вот они, пожалуйста. Но они тут внизу уже спустились, и получается, там вообще никого нет. И тяжелые уехали, и картон свалил. Ну, бабаха, правда, свалила в порт. Ой, в порт, извиняюсь. Я теперь тогда-то в корабли-то Раньше в кораблях, говорил, в ангар, теперь в танцы, сказал, в порт. Счет 4-3. 4-4. Ну, на АМХ ничего не остается, как менять фланг. Но ну, он даже был не на фланге, да? МХ был по центру, сейчас направо поехал. Там 5-5. Серьезные разборки тут идут. Но, по-моему, фланг сейчас будет проигран. Там 268-й. Базику, пофигу, что там союзники страдают. Я стою, жду. Сейчас они его доберут толпой, потом к нему приедут, также толпой. Одну тычку успеет дать. Я все равно буду стоять. Ну и не стал отсиживаться в тылу. Поехал вперед. Готов ли он. Рикошета БСТБшку. Базик так и стоит Даже не поехал, Мэкс уходит на перезарядку Теперь главное успеть отсюда убежать Успел, счет равный 7-7 И по прочности команды почти вровень А ведь заканчивается всего четвертая минута Ну, все как обычно Сейчас у АМХ есть шанс выйти Стылок 279 и разрядить свой барабан. Главное, чтобы здесь больше никого не было. А то бывает так едешь, да, на мини-карту смотришь вроде. Сейчас я в тыл зайду. Пытаешься там объехать, ворваться. А тут 20 еще двое стоят и ждут. Но 279. Не ожидал такой подставы, конечно. Три снаряда с пробитием. И 4 вот пожалуйста а был почти с полным запасом прочности а еще и гуслю сбили пришлось ремку использовать что выстрелит еще раз 279 -й? не успел пока что но он идет по пятам успевает успевает 279 убежать пока барабан перезаряжается Танкует, танкует АМХ Причем золотой снаряд Да, здесь в этой ситуации 279-му не повезло АМХ-у повезло А счет уже 8-12 Совсем еще недавно, да, казалось Минуту назад был равный, 7-7 А теперь преимущество у противников целых три машины Еще и базу кто-то захватывает вот на этой карте, кстати, не раз прям вот попадал в такие бои, где все почему-то едут направо, при этом бросая базу. А противники спокойненько забирает. Вот реально, раза-три я, наверное, на этой карте вот таким образом проигрывал. Причем потенциально выигрышный бой, да, там, например, вроде и фланг забрали, п -п -п побеждаем, казалось бы, но противник берет базу, просто карта большая, и доехать уже никто не успевает сбить захват. Я поэтому на этой карте, если попадаю вот в такой режим, <с> теперь <с> еду всегда к базе. Не я лучше. Потому что, согласитесь, обидно такие бои проигрывать. Да, там и счет в твою пользу Ну и видно, что да, команда побеждает А парочку противников Бац и базу забрали Ну тут несется из седьмой Промахивается Ну что, тут Таймэк стоял на открытой местности Сведись до конца и пробивай спокойно Дистанция, кстати, не такая уж и большая Я понимаю, торопиться, когда там вот так Бац, может скрыться, там уехать А тут вроде было время там Пару секунд, чтобы досвестись Вот он из седьмой Опять промахивается Ну надо, надо добирать Есть 50 на 50. Но этого достаточно было. О, тут еще Леопард едет. Его можно попробовать сейчас тараном. Танкует. Опять АМХ танкует. Ну, натанковал немного, но второй снаряд за бой отбивается. О, вот это уже серьезно. Сзади приезжает гриль еще. Леопард отстрелялся. Леопард готов. Прочности 55 единиц гриль пробил фугасом на 892 так, здесь пронезло привет от артиллерии прилетал хотел бы я сказать, да сейчас главное разобраться с грилем но 55 прочности и две арты, это проблема Одна стоит на захвате, понятно, где искать, вот где вторая. Кстати, та, которая стоит на захвате, у нее там, скорее всего, сейчас да, ну, неудобная для прострела позиция. Сейчас бы постараться найти вторую. Но тоже долго не покатаешься, две минуты остается до захвата. Теперь уж деваться некуда, время на исходе Надо ехать, захват сбивать, на всякий случай Потому что неизвестно где может вторая арта быть Она там на респе, где-нибудь на другом конце карты Просто можно потом не успеть вернуться, чтобы захват сбить Хоть АМХ достаточно быстрый там Вот он, а он смотрел в другую сторону Так, теперь главное успеть вскрыться Маданов не видно. У арты прострела нету. Но с одной стороны, да, это плюс, то, что АМХ в безопасности. С другой стороны, минус. Арта после отстрелялась. Было хотя бы понятно, куда ехать ее искать. АМХ объехал базу аккуратненько, чтобы арта не понимала, что он здесь рядом находится. Ну, и теперь главное ничего не ломать. Нет-нет, а может сверху. Может и увидеть. 5 минут. Остается 5 минут. Есть арта обнаружена. Что-то он как будто спит. Смотрит, даже не, не дернулся, не шелохнулся. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.